Я лечу? Яркий свет? Белые облака? Стоп! Какого? Это что за фигня? А, наверное я снова перебрала... Поздравляю, подруга! Ты умерла! Это что, какая-то шутка? Не смешно! Мне становится жутко! А я не шучу, ты двинула кони! Посмотри на себя! У тебя даже нет тела, ты бесплотная душа! Обожаю новичков отличной новостью радовать. А это небесная канцелярия. Добро пожаловать! Не может быть! Я же только что ехала домой. И чуток не доехала. Вот ты со мной. Винишка, коктейльчик на крутой тусовке. Снова винишка. Три шотты килы без остановки. И что мы делаем в таком состоянии? Конечно, за руль садимся, почти без сознания. Разогнала на трассе свой драндулет, а столб на повороте тебе такой, «Привет!» Блин, точно! Не к чему локти теперь кусать. Я слишком молода, чтобы умирать. А если меня врачи сейчас там оживляют? Да. Тебя сейчас там по кускам собирают. А -а -а. Если это небо, то ты, конечно, бог. Это несомненно. Нет, я не бог. Я ассистент директора, а это, наверное, тоже охренено. Ну и что теперь мне делать? Я отправляюсь в рай? К сожалению, не в рай. А куда? Попробуй, угадай. Меня в аду посадит задницей в котел с кипящим маслом. Ты знаешь, в аду есть прелести в сто тысяч раз ужасней. Но в ад ты тоже не пойдешь. Тебе не в рай, не в ад. А куда тогда я попаду? Не здесь же мне стоять. Загвоздка в том, моя кисуля, ты недостаточно плоха, чтобы я в ад тебя определил раз и навсегда. Но и в рай тебе сейчас попасть точно не дано. Ты свои 25 лет прожила как унылое говно. Ты никому не делала ни хорошо, ни плохо. И по большому счету на людей тебе всех было... Все равно. Посредственная жизнь, от самого рождения. И за все эти годы не заслужить ничьего уважения. Мне тебя ж тупо жалко, настолько ты никакая. Ну я же хорошая. Я вовсе неплохая. Эх, что ж ты будешь делать? Ладно, помогу тебе. Повезло тебе сегодня, как никогда и как нигде. Я верну тебя обратно, всего на несколько часов, чтобы получить хоть от кого-то то, что красноречивее любых слов. Ты всегда на это забивала без сомнения, поэтому я и отправляю тебя на поиск. Уважение. Если хоть один человек тебя начнет уважать, то ты получишь второй шанс, и ада сможешь избежать. Что значит хоть один? Меня и так все уважают? Над этой твоей фразой даже черти угорают. У меня тысячи друзей в соцсетках. И в инсте куча лайков. Из них хоть кто-то должен меня уважать. К сожалению так не работает моя зайка. Подожди. А как же моя мама? Она точно уважает меня. Опять не отвечает. Ну и бестолочь я родила. Мои подружки, мы с ними не разлей вода. Я для них вообще супер мегазвезда. Если б ты узнала правду, то точно пофигела. Твоим заблуждением просто нет предела. В общем так, моя кисуля ты отправляешься обратно. А если не успеешь то, что нужно, и все будет безрезультатно… А как же я узнаю, что справила заданием как надо? Я научу тебя мысли людей читать до самого возврата. А еще с тобой Валера туда хочет пойти если облажаешься, тебя до ада поможет довести. Ну что, готова? Нет, секунду подожди, я хотела бы еще спросить. Раз, два, три. <звы> Ох, же блин! Приснится же такое! Ну я и овца. <звы> <звы> Это был не сон. <звы> Оставшееся время до полного б***ца! Привет, подружка! Ты не забыла, что у меня сегодня Нюха? Жду тебя вечером в Да, я приду, подруга! Так, надо, чтобы все меня там зауважали. Куплю цветы и торт. И вовремя приду что вы меня недолго ждали. Я нарядился в домашнего кота. Теперь никто никогда не узнает меня. Привет, девчата. Рада вас видеть. Как дела? Привет, красавица. Наша бестолочь пришла. Цветочки для тебя. И тортик принесла. Спасибо, моя радость. Ты, как всегда, мила. Мой камуфляж обеспечивает незаметность и комфорт. Никто не догадался, что я кошмарный черт. Я мастер маскировки, BDSM, а также игр в прятки. Мм, какие вкусные эти шерстяные перчатки! Цветы бесплатно кретин какой-то подогнал, а нам них передарить решила. Охрененные подруги! Так и знал! А сливочный торт с таким количеством крема. Она хочет, чтобы я стала жирной опять? Какого хрена? Спасибо тебе за торты цветы, мое солнце. А сейчас она снова в сиську нажрется. Девчата, я совсем забыла, у меня есть срочное дело. Я его до прихода сюда доделать не успела. Вот блин, главный клоун уходит, даже не напившись говно. Ну и пусть, пусть, себе, пусть валит. себе валит. Мне вообще, мне все, вообще равно. все равно. Кис, да ладно! Воду не так уж и плохо, знаешь! К огню и вечным унижением быстро привыкаешь. Все равно мне пипец. Держи, дорогой, чаевые. Бестолочи типа меня. Их тебе оставляют впервые. Уго, спасибо! Первый раз столько чаевых получаю. Ты вовсе не жадная дура, побольше б таких, как ты. Уважаю, уважаю. Технически, зайка, ты выполнила задание. Ты получила бесценный опыт и важное осознание. Надеюсь, что остаток своей жизни ты проведешь достойно, чтобы потом и за второй шанс не было мучительно больно. Валера, ты тут? Вот так приключение! Это была правда или больное воображение? Привет, подружка! Ты не забыл, что у меня сегодня днюха? Жду тебя вечером в нашем баре. Хм... Да, подруга. Если вам понравился видос, то лайкните, плиз, и подпишитесь. Если сделаете репост в соцсетях, вам вообще отдельная благодарность и место в круге почета. Если хотите научиться рисовать, создавать анимацию или работать в программах монтажа, или хотите присоединиться к нашей команде, пишите Данилу в ВК, научит тому, что умеет, или вы его научите. До скорого!